В интернете существует огромное количество различных статей, видосов, где люди рассказывают о том, как не убить батарею вашего iPhone или iPad, а также повысить автономность, например, после каждого апдейта и так далее. Однако, узнав об этих четырех мифах, я понял, что не смогу заряжать больше свой iPhone, как прежде, и они также в корне перевернут ваше мировоззрение. Рот, вот вы мне объясните, кто вам сказал, что нужно заряжать iPhone или Почему у меня на макбуке написано айпончик, ладно, айпончик или айпэдик, а только оригинальными адаптерами или шнурами от Apple. На самом деле яблокофоны и планшету от Apple можно заряжать хоть китайскими кабелями с бобы за 2 бакса. Вся суть кроется в качестве изготовления этих самых адаптеров, шнуров, Lightning и так далее. Кто-то э, соблюдает традиции по сборке от Apple. Я. А кому-то плевать вообще на это все, ну и, соответственно, вам никто не говорит и не запр... Че я творю? Вам никто не запрещает пользоваться оригинальными аксессуарами, оригинальным стафом, пожалуйста. Но, как бы, и никто вам не запрещает пользоваться адаптерами, различными шнурами и от сторонних, более-менее нормальных производителей, того же Remax или Белки. Знаете, довольно забавно. Едешь ты такой в метро, например, и наблюдаешь за некоторыми персонажами, которые э, зашли в одно приложение, открыли зачем-то другое запустили третье и сразу же после своих манипуляций начинают открывать многозадачность и выкидывать по очередности абсолютно все программы которые они запустили там два года назад три года назад и так далее ну, или там 2 часа назад, хрен их знает. Но, камон, э, ребята, вот этот вот ваш, типа, способ продления автономности, он нифига не работает. Даже сама Apple уже доказала, что, ну, как бы это не влияет на то, что ваш аккумулятор будет работать от одного заряда дольше. Это, как говорят в математике, все с точностью до да наоборот. Я один раз помню, как у меня на телефоне осталось 5%, и за то время, пока я выкидывал из многозадачности все приложения, он у меня разрядился на 3%. Вы можете себе представить поэтому ну как бы пользоваться вот такой вот фигней в 2017 году как-то несерьезно поэтому давайте вот эту всю тему прекращайте хорошо но это у нас были цветочки, теперь начинаются, как говорится, ягодки. Еще веселее наблюдать за пользователями техники Apple, которые считают и думают, что разряжать батарею до 0% это вредно, это опасно для их iPhone, iPad, MacBook и бла-бла-бла. Не, в какой-то степени я с ними согласен. И вообще, я бы не рекомендовал вам насиловать батарею вашего, например, смартфона или планшета до э, состояния 0%. Понятно, что там сохраняется какая-то энергия для того чтобы а, поддерживать жизнедеятельность каких-то процессов например показывать а, кабелёчек и разряженную батареечку но опять же в идеале а, лучше разряжать смартфон или опять же планшет в интервале от 20 до 15 10 процентов максимум то есть но ну, это как бы нормально и если разряжать устройство именно до такой степени именно до таких показателей то можно вообще не бояться за а, стабильность работы контроллера питания ну и и аккумулятора в целом. Не могу сказать, что эта шокирующая новость является прям таким мифом, потому что доля правды в ней все равно присутствует короче, да, это боязнь оставлять подключенными к сети питание, телефоны, планшеты, компьютеры на ночь. Друзья мои, большинство технических экспертов с полной ответственностью заявляют, что сегодняшние аккумуляторы настолько умны, что при определенном раскладе могут самостоятельно ограничивать подачу тока при зарядке мобильных устройств. Так что теперь вы и ваш гаджет можете спать ночью спокойно. А для того чтобы аккумулятор вашего iPhone или iPad прослужил вам веры и правды дольше положенного срока, регулярно рекомендую делать следующее: 1. Пользоваться режимом энергосбережения. 2. Включить авторегулировку яркости. 3. Избегать резких перепадов температур. 4. Регулярно обновлять версию мобильного ПО. 5. Периодически проверять статистику энергозатратных приложений в настройках в разделе Аккумулятор. Берегите себя и свои устройства, а также не забывайте о том, что процесс Зарядки вроде как и простой, но это не значит, что не нужно вовсе задумываться о технике безопасности. Всем добра, пока!